видео отзыв вот потому что для нас это очень важно очень многие клиенты а, хотят видеть а, примеры именно других людей которые уже прошли процедуру банкротства уже понимают как все это происходило вот поэтому мы очень благодарны тем кто соглашается рассказать нам о том как а, как происходила вся эта история вот поэтому я вам задам в принципе несколько вопросов вы мне расскажете как как у вас проходила процедура банкротства а, давайте для начала расскажите с какой ситуацией вообще столкнулись? Какой, ну, какая была ситуация, что приняли решение, что нужно уже что-то решать с долгами банкротства? Или какие-то, может, другие еще варианты рассматривали? Нет, просто было, накопилось очень много кредитов. В какой банк не обращался, все давали, давали, давали. Сначала у меня была возможность платить по кредитам, а потом вдруг резко все оборвалось. А банки тем временем Uh, так как у меня хорошая кредитная история была, mm -hmm. они мне все, вот прямо пришел в Сбербак, они мне полтора миллиона по паспорту и дали сразу, mm -hmm. даже, даже не задумываясь, бери и забирай. Но когда я брал, у меня была возможность платить, у меня был достаточно хороший доход в то время, но в один прекрасный момент из-за конфликтов с администрацией на работе у меня все резко упало в ноль. Угу. Вот. И вместо доходов свыше 100 тысяч, у меня доходы резко упали на 5000 на 10. Ну да, как бы изменилась ситуация, да? Да, жизненная. Ну, никто не ожидал такого, конечно. Вот. И пока у меня были запасы, я еще кредиты платил какое-то время, несколько месяцев. А потом эти запасы кончились, и вдруг случайно увидел, в троллейбусе ехал и увидел... Процедура банкротства по списанию долгов. Ну, mm -hmm. сначала, как все нормальные люди, я воспринял это фейк какой-то. А потом в интернете уже почитал отзывы и увидел, что люди реально что-то списывают. Думаю, ну, давай попробуем. Что... Все mm -hmm. равно делать-то больше нечего, кроме как обращаться, а, несколько в интернете нашел, несколько компаний, и вы первые, кто мне позвонили из вашей компании. Хорошо, вот. какая, какая сумма была долго у вас? 4 миллиона почти. 4, 4 миллиона. Да, не маленькая сумма такая прям. Да, если было 400 тысяч, как там, вы знаете, говорят, ниже 500 тысяч нельзя. Там ниже 500, там какая-то спецпроцедура должна быть, никто за это не возьмется. Но я подумал, 4 миллиона то уж точно, наверное, возьмутся, эта сумма достаточно. Думаю, ну, надо список. А выбора больше не было. Ну вот, получается, было 4 миллиона, решили, что увидели, что есть банкротство. По поводу нашей компании, то есть мы первые позвонили или вы с другими больше не связывались? То есть как выбор компании вообще происходил? Значит, в один день позвонили сначала ваша компания, часа через 3 вторая компания, часа через три третья компания. Но я всем сначала дал добро, естественно, а потом до тех двух компаний я просто не мог дозвониться. Uh -huh. а, а ваша компания сразу отзывалась и в интернете отзывы почитал федеральная компания думаю раз Раз федеральная компания значит должно быть все как бы четко а там какие-то ну местные ребята которые сидят снимают комнату где-то в двухкомнатной квартире и делают процедуру мокройства причем uh -huh. а, они это делают за 10 тысяч рублей я про себя думаю, так не бывает. Ну, это, это очень странная сумма, на самом деле, 10 тысяч рублей. То есть мы всех предупреждаем об этом, что если вы видите 10, 20, 30 тысяч, то это, это какая-то странная история очень. <laughs> да, я, я тоже подумал, что везде в вашей компании посмотрел видеоролики ваши, как раз, там везде говорите о 150, а то 20, 30, думаю. Не может быть такого. Наверное, все-таки 100 тысяч и 120 – это ближе к делу. Все-таки более реальная сумма. А потом размениваться, когда кредитов 4 миллиона и 20 тысяч, как бы несоразмерно. Менять <соспорядок> на 20 тысяч можно точно пролететь, оказаться в лохотроне. А на 120 – как сумма такая. Ну, везде почитал, кто был занимается, все говорят о 120 а тут говорят о 20. Думаю, нет, тут что-то не так. Была ну, другая да. компания еще, но что-то я как-то с ними... Я уже с вами начал работать, а потом уже увидел еще другие компании. У нас, Петрозаводские. но mm -hmm. уже, ну, ладно, уже заработал, так заработал. Тем более по отзывам почитал, вроде все нормально. Вот ну, есть веб сайт. Вот смотрите, да, такой момент, вот вы важный момент сказали, что вы из Петрозаводска, мы в Челябинске находимся, то есть у нас офис в Челябинске головной находится, вот не было ли каких-то сомнений... О том, что компании нету в вашем городе, нету офиса, и мы, в принципе, с вами, вот я вас, как бы я вас и вы меня сейчас, да, первый раз вот так вот видим, то есть, что просто по телефону, по электронной почте было все общение. Потому что у многих есть вот этот страх, что раз я не могу прийти к вам в офис и посмотреть, что вы вот есть, то как бы велик шанс, что меня обманут. Не было ли у вас таких страхов? Да, было, конечно. пару недель такое у меня состояние было. А потом я уже посмотрел ВКонтакте э, все ваши ролики. И когда уже договор стал заключать, уже э, с вашей компаниями мне так и сказали, заключаем договор, мы его присылаем, а потом уже все, оплата и все остальное. Ну, такой, нет, не устраивал. Если есть договор, значит, уже как бы что-то не должно быть лохотроном. Ну, то, то есть страх был, как, в принципе, у многих, да, но как бы увидели, что что-то делается, и пропал да да да да да mm -hmm. и даже когда э, александр который э, вел мое дело ушел в отпуск вместо него отвечал другой mm -hmm. то есть в принципе видно что компания работает и раз по отзывам и по вашим видеороликам вы занимаетесь только этим mm -hmm. значит вам просто невыгодно кидать людей ну mm -hmm. Это вот, да, это, это конечно. Вот, это, вот, вообще вот это, вот это, это вообще, в принципе, невыгодно. Вот на теперь. этой мысли у меня все отошло. Все, mm -hmm. все прошло. Весь страх пропал. Хорошо, можете вот еще маленько рассказать? Вот вы заключили договор, там внесли. Вы в рассрочку да, оплачивали. Да, да, да. Вы да. внесли первый платеж и начали что-то делать. С чего вообще все началось? То есть были ли какие-то вот на первых этапах сложности например для проведения процедур? Ну вообще чем вы занимаетесь, То есть вот, взаимодействие? То есть, вас и наших юристов? Что вы делали? Что юристы делали? Как вообще все происходило? Ну как юристы и предупреждали и как ваш, как вы предупреждали в роликах да, А я все ролики пересмотрел ваши uh -huh. на тот момент, которые были. Сразу начались, все, как вот вы говорили, ваши юристы, так все и началось. Начались звонки с банков. Каждый день по 10 раз. Я перезваниваю юристам вашим, они говорят, что, что нужно делать, не обращать внимания. Это успокаивало сразу. Думаю, что если есть взаимодействие, если есть поддержка, значит, все идет по плану. Банки позвонят, я им просто говорю, ребята, по закону, вы не имеете права звонить больше трех раз в день. Вы уже звоните четвертый. Меня проконсультировали. Еще один звонок, и проблемы будут у вас. Два дня они не звонили после этого. Mm -hmm. На третий день опять начали. И вот когда они после этих слов два дня, три на связь вообще не выходили, вот тогда я понял, что процедура банкротства реально работает. Потому что они, если бы... В одном из роликов я уловил такую мысль в ваших роликов, уловил такую деталь. Это очень немаловажно для меня на тот момент, что если банк, что если у тебя очень крупная сумма долгов, задолженности, то они коллекторам не позвонят, они сами заинтересованы, а коллекторы именно приходят к тем, у кого задолженность меньше 400 то есть, если банк абсолютно уверен в том, что они выиграют мое дело, то они бы не стали звонить. Они бы просто подали документы в суд сразу. А ну, если нет, они... тут как бы... Чтобы это, как бы сейчас маленько проясню, то есть, да, опять же, уже не совсем так, они в любом случае будут сначала звонить, то есть суд они все равно не сразу обращаются, но по крупным суммам, то есть, да, когда там долг 4 миллиона, конечно, как правило, в суд обращаются быстрее, потому что все-таки больше шансов взыскать человека через суд что-то, чем когда там суммы, ну, меньше, там 100, 200, 300 тысяч, то есть там чаще намного подключают коллекторов, очень долго звонят, пытаются там как-то морально давить, чтобы... Ну, в суд уже обращаются в самом крайнем случае. Единственное, что вот был один минус какой. Когда они стали звонить моим родственникам, всем и друзьям и знакомым, mm -hmm. Mm -hmm. вот тут не знал, что делать, каких успокоить. Они-то они не верят в эту процедуру. И не верили. И до сих пор некоторые не могут понять, как mm -hmm. это все. Но я случайно в интернете узнал, что есть, что можно отозвать согласие на персональные данные, на обработку. Угу. И вот в этот момент я в одном из отзывов кого-то в интернете прочитал, что после того, как они согласие отозвали, звонки все прекратились. Во всяком случае друзьям и родственникам. Я звоню вашу компанию обратно, Александр выходит на связь, я говорю, да, так можно сделать. Я говорю, а чего вы сразу не сказали? Ну да, это как бы у меня такой же вопрос на самом деле был часто, а что вам не сказали? То есть, ну по идее, конечно, ну должны были это сделать, но возможно но, упустили момент. Но молодец, он сразу все документы оформил, сразу как надо мне прислал, я отослал во все банки еще через неделю им звонки прекратились. Один раз только с одного банка приходили коллекторы сюда домой. Я сказал, ребята у меня процедура банкротства. Они говорят, а где я говорю, В федеральной компании. Они говорят, понятно, что совсем денег нет. Совсем. Все, не ушли. То есть одна фраза, что я прохожу банкротство в федеральной компании, их отпугнуло и не ушли. Ну вот, вот кстати, э, Роман, хороший, кстати, опять же, пример, вот к вам пришли коллекторы. Многих настолько сильно пугает этот вопрос, что придут коллекторы, что вот люди прям в ступор кое, что что я буду делать, если ко мне придут коллекторы. Но вот на своем опыте, как бы мы, конечно, всем пытаемся сказать, что как бы в целом, как пришли, там уведомили, да, о том, что долгом, не знаю, поговорили, можно за закрытой дверью поговорить, вообще не открывать двери, как бы и уйдут. Ну, в целом, как бы все, вот как бы свой, своим опытом поделитесь, ну, пришли коллекторы». Как-то было страшно того, что они пришли. А нет, я был уже к этому очень сильно морально готов, а, плюс у меня все-таки 25-30 лет боевых искусств за плечами. Коллекторов в любом случае было так не страшно при любом раскладе. А, но, конечно, страх возник бы тогда, когда понимаешь, что ты и должен и процедуру банкротства не проходишь. И не знаешь, что делать, потому что вот просто в ступоре. Вот люди в ступоре, потому что не знают, что делать. Процедуру банкротства они не проходят, потому что по каким-то причинам, не знаю по каким. Может сумма маленькая там. Или ну не всем, денег не всем подходит, нет. Да. Не всем подходит, да. То есть квартира там в ипотеке, например, и пришли коллекторы. Вот тут да, вот тут я не знаю, что делать людям. Когда я понимал свою ситуацию, уже досконально изучив ее, Понимая, что у меня официально вообще ничего нет. Ни квартиры, ни машины, ни дачи. Ни вообще ничего по нолям. И никогда не было. Угу. И у супруги ничего не было. Вернее, у нее есть своя квартира, но по наследству от родителей передалось. Плюс у нас ребенок несовершеннолетний. То есть, в принципе, я понимал, что боец то нечего. А добрать не по-любому ничего не отберут. Даже угу. по закону. И вот это, и плюс процедура банкротства. И, в принципе, я понимал свою ситуацию прекрасно. И поэтому большого страха не было. Ну вот, вот это тоже очень важный момент, да, что мы на что мы, в принципе, фокусируем внимание людей, что первое, что нужно сделать, это разобраться со своей ситуацией, что вы можете, то есть не всем подходит процедура банкротства, даже тем, кому не подходит, все равно есть какие-то варианты решения. То есть нужно это просто с... начать нужно начать решать вопрос, а не сидеть там в страхе да, и ожидать, что тогда, как бы на самом деле, как вы сказали, проще. То есть когда ты понимаешь, по какому пути ты уже идешь то в целом это намного проще становится, чем когда в вот неизвестности находишься. Вот поэтому... Да, бы, да, работ... вот это меня очень сильно успокаивало, и поэтому как бы вот... И потом я так особо не стеснялся об этом говорить, Все всем друзьям говорил, что я по Содру прохожу, они наоборот говорили, о, давай потом расскажешь, как, чего. Так уже несколько человек хотели пройти по Содру тоже подать в вашу компанию, но mm -hmm. потом они в своей ситуации разобрались, а я им тоже чуть помог, уже понимал, что уже понимаю, что к чему. И им просто не подходит у них. У них еще более странная ситуация, чем ква квартира взята в ипотеку, в долю, но ее нет. Потому что застройщики начали строить, и застройка остановилась. Банк mm -hmm. требует деньги вернуть, а денег нет, платить кредит, и квартиры нету эти грозятся отобрать квартиру, они говорят, так отбирайте, и ее, все равно нет. И вот я не знаю, как им тоже в этой ситуации поступить. Вот они, вот они думают обращаться к вам или нет. Ну, на самом, на самом деле можно, если как бы нет, то, например, уже, то есть не страшно потерять квартиру, но ну, по сути, раз ее нет, то не страшно, да, потерять. Вот, а в целом-то можно, долг-то можно списать. Вот, просто, ну, тут уже вопросы банка, да, что это, по сути, квартиры нету. В любом случае, может, с ипотекой можно проходить процедуру. Вот а там Главное, что залоговое имущество оно реализуется, но здесь, по сути, этого имущества нет, и поэтому проблем-то особо никаких не возникнет. Ну да, то есть у них, по сути, право на эту долю, uh -huh. оно пропадет, скорее всего. Да и то не точно. Вот, потому что у нас вот недавно был случай, что, например, кредиторы просто не заявились в реестр, ну, то есть просто не включились по ипотеке, как раз, которой, и у человека осталось. Квартира ипотечная, то есть процедуре банкротства просто осталось как единственное жилье. Ну, это, как правда, один такой случай, пока был Так что все может быть. Так что пусть обращаются, по крайней мере, проконсультируем. Там уже дальше видно, будет, стоит, не стоит. Хорошо, вот скажите, все-таки какие-то сложности, например, там по сбору документов, либо на моменте, ну, все равно, сколько у вас по времени вот заняла вся процедура? То есть вы когда к нам обратились? Я обратился в начале июня но я потихоньку не торопясь документы собирал 20 20 -го года до да, 19 19 в начале июня я подал заключил с вами договор ну я не спеша собирал документы так как меня александр сразу предупредил для подачи на процедуру банкротства нужно минимум три месяца чтобы была просрочка mm -hmm. ну, и, да. и вот этот момент как раз у меня впереди все лето было, я потихоньку, не торопясь, документы собирал. Поэтому говорить о том, что все это пошло в какой-то беготне и суете, давай-давай быстрее, такого не было. Там, на этой неделе одни документы там собрал, на следующей неделе другие документы собрал. Ну вот так вот, не торопясь размеренно. Ну, то есть сложностей каких-то не возникло да, с этим вопросом? Не, не возникло. То есть я четко знал, какие документы нужны. Мне сказали, какие мне нужны. И я потихонечку по этому плану следовал. И в принципе все нормально в этом вопросе было. Угу. Единственное, банк только... У меня были потеряны в одном банке договор э кредитный. Но они попросили 300 тысяч рублей, чтобы вернуть его. Они поняли уже, что я буду банкротиться, что им деньги уже не светит. И они, видимо, из-за этого пошли тоже в банк вот три тысяч, копию выдадим. Вот там еще пришлось потратиться. Ну, да, как бы бывают еще какие-то такие ситуации. Вот. Но, в целом, но в целом, как бы вот этот был такой единственный нюанс, да, то есть в остальном как бы было все... Нет, все нормально было, потихонечку собирали документы, не торопясь. Собрали документы, дальше потом, вот, например, ну, может быть, по взаимо взаимодействию дальше с нашими юристами, например, да, как происходило. То есть, собрали документы, дальше что-то еще делали? Нет, как еще вообще взаимодействовать, кроме телефонных разговоров? Вас как-то задействовали еще в процедуре или все сами уже делали? Нет, все сами делали, нет, я уже ничего не делал. Я только это по телефону время от времени созвонился, как идет процесс и все, больше ничего, сами все делали, ваши юристы. Вот это mm -hmm. мне тоже очень понравилось, что договор заключил, заключил э, сколько надо, сумму заплатил, и юристы, вот как сказали, что мы все будем сами делать, вам ничего делать, надо, так все и пошло. Mm -hmm. Как бы, ну, может быть, какой-то документ один раз я сам относил туда. Арбитражный суд, ну, потому ну, что... что заявление, скорее всего, от вашего имени писали, не да. от нашего, а от вашего имени писали. Ну, вот единственное, все, больше ничего. Так что компания мне очень даже понравилась. Ну, хорошо, в целом, у меня, наверное, вопросов больше нету, то есть как-то вот другим людям рекомендуете заниматься этим вопросом, тем, кому подходит процедура Бонкроста, рекомендуете ее пройти, если нет возможности уже оплачивать? Да, конечно, его рекомендую. Это же вообще-то начать заново все. Ну, мало ли, где-то люди, э, как это правильно сказать, ну, что-то у людей не получилось, да, потеряли работу или еще что-то, деньги потеряли. У меня один знакомый взял кредит, у него пожар случился через две недели, у него деньги сгорели. Э, всякое бывает в этой жизни. Mm -hmm. э, если понимаешь, что больше кредита брать не будешь так это вообще самое лучшее, самое лучшее. Конечно, иногда бывают такие моменты, когда кредиты берут по 300, по 400 тысяч, и уже 100 тысяч списал, и на процедуру банкротства 150. И вот эти вот психологические моменты, как постоянные звонки из банков и от коллекторов, они иногда тоже могут угнетать, потому что речь идет о... 100 тысячах и вот за эти 100 тысяч они должны претерпевать вот эти вот телефонные звонки постоянные ну, да. от коллекторов от угрозы то есть вот из-за этого вот на этом фоне может еще возникать психологический стресс зачем это все надо и так далее а когда речь идет о больших суммах там о 4 миллиона там 5 миллионов там может 10 у кого-то тогда конечно тут другая совсем психологическая ситуация что выплачивать кредит мне 80 тысяч в месяц и заплатить 150 тысяч за банкротство и все 4 миллиона списать, это одно. А когда ты знаешь, что на кону стоит 12 тысяч рублей в месяц и 10 тысяч выплачивать за банкротство, это уже немножко другая ситуация. Да? У людей и этих 10 нету, может ну да, как бы, у многих обращаются люди, у кого там и 300, там 400 тысяч, но в любом случае здесь, наверное, в чем плюс в том, что это, опять же, такой понятный срок решения проблемы, что вот, ну да, ты сейчас год условно платишь, но через год как бы все. А когда, например, нету там возможности те же самые 12 платить, и люди начинают там по чуть-чуть закидывать как-то сколько могут, там копия сопени, да, штрафы, да, проценты, да, да, и это все может просто растянуться на очень долгий срок в итоге. А тут, да, пусть как бы сумма некомфортная, 10 тысяч тоже для многих действительно сумма, она ну, такая достаточно серьезная. Вот, но, но зато понятный срок, то есть, да, есть как бы год условно прошел, там с тебя спишут все, а так можно еще очень долго пытаться как-то решить это все, как-то платить, но в итоге ничего не будет получаться. Вот, хорошо, как бы спасибо вам еще раз за отзыв, за то, что рассказали, как все у вас проходило, вот, на самом деле мы также всем рекомендуем, что если нет возможности, если есть возможность платить, там, платите, да, нет возможности платить, то нет ничего страшного, в процедуре банкротства уже больше 200 тысяч человек у нас в России уже воспользовались ей, и, конечно, как бы, у всех, как вы сказали вот правильно, да, есть право на ошибку, то есть многие себя начинают как-то морально там винить, да, в том, что вот не могу платить, но ситуации, как вы сказали, бывают действительно разные у всех, и да. поэтому нет здесь ничего чего-то такого стыдного, может, да, то есть, как бы, ну, реально все мы ошибаемся, вот, и у всех бывают проблемы, не только ошибаемся, бывают правда какие-то проблемы. Человек, которого сгорел там дон, да, он может ни в чем не ошибся, да, но ну, просто да, такая да, ситуация да. случилась. Да, да. Вот. Ну, все хорошо, Роман, спасибо вам большое да, за. Правда, спасибо. Да, да. Как бы да. Будем рады, если будете рекомендовать нашу компанию другим, своим знакомым, кому-то. Вот, но. Ну, а также желаем вам финансового благополучия в дальнейшем только уже. Да, спасибо, вам спасибо. Все, хорошо. Всего свидания. До свидания. Да, до свидания.